Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, шуниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим с вами по, по поводу клаустрофобии и панических атак. Что же э, в этом общего? За что, собственно, боится клаустрофоб? И здесь сразу можно выделить всего две причины, по которые у человека возникает именно клаустрофобия. Одна из этих причин не связана с паническими атаками, а другая как раз-таки связана. Первая причина, это когда человек застрял, например, в лифте. То есть у него с лифтом связана какая-то стрессовая ситуация. Например, с ним что-то произошло в замкнутом пространстве с другим человеком. Он оказался с другим человеком, и тот на него, например, напал. Или лифт остановился, или лифт там дрожал, дребезжал и чуть ли не упал, там. или как-то застрял человек, его потом спасали. Или он услышал историю про то, как люди в его же собственном доме, вот в этом вот лифте застряли. И, соответственно... Для него лифт стал вот такой вот точкой переживания То есть он сразу же как только думает еще поехать на лифте Сразу начинает переживать за последствия Что лифт там остановится, застрянет и так далее Вторая причина это когда у человека уже случались панические атаки и в лифте как раз случилась паническая атака. То есть ему стало плохо, он испытал сильные симптомы страха, он испугался этих симптомов и начал их бояться за последствия, что прямо сейчас с ним что-то плохое случится. В этот момент у него случилась паническая атака, соответственно это стало для него таким вот стрессовым событием. Здесь можно выделить такие две истории. Вот Давайте мы разберем на примере моих же клиентов, как мы работаем и что с этим делать. Например, история, скажем так, вот, Лены. Лена, она однажды, поехав в лифте, серьезно там застряла, свет выключился. Два часа она ждала, когда ее спасут. Наконец-то приехали честники. они открыли двери лифта, соответственно, ее спасли. После этого Лена боится ехать на лифте, потому что боится, что эта ситуация повторится. Вот таким образом у нее появилась клаустрофобия, боясь замкнутого пространства. После этого она боится уже не только своего лифта в доме, она боится и всех остальных лифтов, потому что у нее есть такой негативный жизненный опыт. Давайте возьмем историю света. У света все время случались панические атаки. они случались у нее дома, случались на улице и вот она стала зашла в лифт, началась стоять, вдруг почувствовала, что ей не хватает воздуха, Испугалась состояния, что она сейчас задохнется. Плюс у нее возникло сильное головокружение. Она стала бояться, что сейчас еще и в обморок упадет. Соответственно, она доехала нормально. С лифтом ничего не произошло. Но в самом лифте ей стало плохо. У нее случилась паническая атака. И теперь у Светы точно так же лифт, замкнутое пространство, начинает ассоциироваться с приступом панической атаки. И теперь она боится уже там находиться. И что произойдет? В следующий раз, когда Света захочет а, остаться в каком-нибудь пространстве, например, в вагоне метро, а, в лифте, а, в тамбуре электрички, да, то есть она может испугаться, что здесь замкнутое пространство, и в прошлый раз было замкнутое пространство, и теперь у нее происходит некая ассоциация, что если там стало плохо, то и здесь станет плохо. Автоматически возникает страх, это провоцирует у нее паническую атаку и, соответственно, создает ту самую клаустрофобию. В конечном итоге, когда мы говорим о возникшей клаустрофобии или возникших панических атаках, да, то есть давайте эти вещи просто с вами разделим четко. Значит, если у человека в лифте или в замкнутом пространстве панической атаки не было и что-то просто случилось плохое в этом замкнутом пространстве, то это мы можем назвать с, с легкостью клаустрофобией. Потому что здесь нету никаких других э, влияющих факторов. Но если у человека в замкнутом пространстве случилась паническая атака, то это уже нельзя назвать клаустрофобией. Потому что это просто э, страх замкнутого пространства связан не с тем, что там произошло, а с паническими атаками, которые были у человека в жизни или которые повторяются. И он просто боится, что эти панические атаки повторятся. И так вот, э, самое главное здесь это научиться разделять эти вещи. Потому что в одних случаях нужно убирать именно сами панические атаки, чтобы человек в принципе переставал бояться, что они повторятся где бы то ни было. А во втором направлении, когда это чисто клаустрофобия, когда что-то плохое случилось в самом лифте, здесь вам нужно разбирать по вариантам, что следующее произойдет, или понимать причину, почему тогда так произошло. То есть, грубо говоря, если каждый раз, когда я захожу в лифт, я вспоминаю тот случай негативный, мне нужно понять, почему тогда тот негативный случай произошел, чтобы в лифте я чувствовал себя спокойно. То есть я меньше верил в то, что повторится тот самый негативный случай. На самом деле... Эти все случаи достаточно редкие, но они очень сильно подрывают мировоззрение человека, особенно мировоззрение тревожного человека. Но во всех этих двух случаях есть одна и та же первая причина. То есть почему вообще у человека появилась клаустрофобия, почему у него случились панические атаки в замкнутом пространстве, все дело с его повышенной тревожностью. Очень часто люди, обращающиеся ко мне, не понимают или имеют свою историю возникновения тревожного расстройства, панических атак или той же клаустрофобии. Но принцип остается тем же. У человека с течением времени просто происходил процесс повышения тревожности, это происходило годами, он накапливал тревожные события, повышая свой уровень тревожности. И в результате этого на фоне повышенного уровня тревожности у него случается стресс, например, сильные симптомы, или, например, нехватка воздуха в лифте, или, например, что лифт резко остановился. Все это происходит на фоне повышенной тревожности и приводит зачастую к обострениям этого состояния, к возникновению панических атак или клаустрофобии в чистом виде. Соответственно, вы должны понять в итоге, подытожим, что все это, это ⁇ это... Пазлы одной большой картины. И эта картина называется «Тревожное расстройство». Поэтому в первую очередь я бы вам всем рекомендовал работать над тревожным расстройством. Над своей, можно сказать, повышенной тревожностью, паническими атаками. И вы не ошибетесь. Потому что работая с тревожным расстройством, вы избавитесь и от панических атак, и от клаустрофобии. Потому что все это как раз входит в тревожное расстройство. На этом у меня все. Если у вас есть еще вопросы, интересные темы, обязательно пишите их в комментариях. Я честно читаю все комментарии, но соответственно не отвечаю, а отвечаю вам новыми своими видео, которые на сегодняшний день выходят на канале через день. Поэтому обязательно подпишитесь на канал, чтобы вы могли не пропускать новые видео и чтобы вы получили ответ именно на свой вопрос. Спасибо за внимание, друзья. Всем пока.